В этом видео пойдет речь о внесении изменений в компанию или ИП. В какой-то момент организации или индивидуальному предпринимателю приходит понимание того, что нужно добавить какие-то новые виды деятельности, которые изначально не были зарегистрированы. И чтобы их добавить, нужно оформить заявление. Для индивидуального предпринимателя это все намного проще. Необходимо только оформить заявление по форме R24001 и отправить его в налоговую, или отнести его в налоговую, или отнести его в МФЦ. А для организации это немного посложнее. Помимо самого заявления, у которого форма отличается, она называется R13014, нужно еще решение единственного учредителя или же протокол собрания учредителей, если учредителей больше, чем один. Также нужен лист изменений к уставу или же новая редакция устава. То есть нужно сначала почитать устав, что там написано про добавление новых видов деятельности, как это должно происходить. И еще необходимо будет оплатить госпошлину в размере 800 рублей. Также это можно все отнести в налоговую инспекцию, отправить электронно через МФЦ. Вот не уверена, не знаю насчет организаций. И я хочу показать, как легко и просто подготовить это заявление с помощью программы 1С Бухгалтерия. Здесь нужно перейти в отчеты, регламентированные. Я буду сейчас показывать на примере индивидуального предпринимателя. Далее уведомления. Вот я уже готовила заявление индивидуальному предпринимателю, которое мы распечатали и отнесли в налоговую. Отправить из 1С его не получается. Я сейчас нажму «Отправить», и вы увидите, что внизу вот появилась надпись «Отправка заявления в электронном виде не предусмотрена». Но при наличии электронно-цифровой подписи, я уверена, что это заявление можно отправить через госуслуги. Пожалуйста, пишите в комментариях, у кого получилось отправить через госуслуги. Поделитесь своим опытом. Мы просто отнесли в налоговую. И через 5 дней нам добавят новые коды. Как же здесь создать и найти это заявление? По кнопочке «Создать» «Налоговый контроль» Заявление о внесении изменений в сведения об индивидуальном предпринимателе. Выбрать. Создать. Чем удобно, что здесь заполняется все автоматически. Все данные об индивидуальном предпринимателе. О тех кодах, которые уже имеются. Изменить. На этом этапе, кстати, можно поменять основной код вашей деятельности. Сейчас у нас, например, стоит 4120 как основной. Если вы решите, помимо того, что вы хотите добавить новые коды АКВЭД, еще и изменить основной код, то как раз вот на этом этапе здесь можно будет выбрать другой код. Здесь нажимаем по кнопочке «Добавить», чтобы добавить новые коды. Если нам какие-то коды не нужны, мы вообще не хотим их использовать дальше, то мы выделяем код и нажимаем на кнопке «Удалить». В нашем случае мы будем только «Добавлять». «Добавить». У нас появляется справочников кодов «Аквет». Вот чем это удобно, что вам не нужно где-то в интернете искать актуальный справочник. Здесь уже вся информация актуальная в программе, так как программа обновляется на постоянной основе. То есть у нас, например, программа в облачном сервисе и стоит автообновление программы. Поэтому все сведения в программе новые. Так как я уже эти коды заранее выписала себе, я знаю, я могу здесь по списку не искать. Если вы думаете, какие коды добавить, вы просто заходите в нужную группу и, и подбираете нужные коды для вас. Я просто поставлю в поиске тот код, который хотим добавить. Нажимаю Enter. 49-41. Выбрать. Добавился следующий код. 49, например, 42, Enter. 49, 42, выбрать. И здесь внизу появляются те коды, которые будем добавлять. И еще пару кодов добавлю для примера. 77, 12, выбрать. И еще 77. 31. Вот, предположим, нужно добавить 4 кода. Они появились в конце списка. Нажимаем «Ок». И тут программа нам подсказывает, что добавлено 4 кода. Далее. Здесь адрес. Проверяем адрес индивидуального предпринимателя. Здесь способ передачи документов. Проверяем, указываем мобильный телефон, потому что он будет в печатной форме. Указываем e-mail адрес. Мы поставили для себя галочку «Получить документы на бумажном носителе», потому что хотим их получить на бумаге в налоговой инспекции. И нажимаем «Далее». Нужно будет подтвердить номер телефона. Мы это уже делали, так как уже заявление отвезено в налоговую, сейчас я этого делать не буду, я просто его закрою, уже не буду сохранять, потому что далее на третьем шаге уже появится просто его печатная формы, и с третьего шага можно будет это заявление распечатать или сохранить на компьютер. Но так как нужно сейчас подтверждать номер телефона, то, что мы делали, я сейчас этого делать не буду, просто не сохраняю а покажу на том заявлении, которое уже у нас отправлено в налоговую. Вот это заявление мы отправили. Его можно открыть, показать бланк и напечатать. На втором листе как раз и появятся те новые коды, которые нужно добавить. На третьем листе там будет только контактная информация. На этом все. Благодарю за внимание. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые интересные видео.